Гоновая видео маразма про газовый снифинг. Газовый снифинг кого опасный для школьников? Это в смысле дышать чем-то? Что? Видос говно, какой. Короче, давайте вот этот смотреть. В этом видео хочу вам рассказать про газовый снифинг. Будем честными, подавляющее большинство аудитории моего канала это дети и подростки И как вы уже заметили, на своем канале я довольно часто снимаю. Как классно то, что маразм признает это вообще всегда, везде Он ни капельки это не отрицал, не пытался как другие блогеры Там типа, ой да меня взрослые состоятельные личности смотрят Ой да у меня аудитория супер самая адекватная, самая классная маразм всегда понимает, кто его аудитория Респект му за это. Видео про какие-то вредные привычки школьников. Да и правда ради не только их. И довольно часто в комментариях меня просили снять видео на такую тему, как газовый снифин. На самом деле тема очень старая, и я даже удивлен, что до сих пор этим кто-то балуется. Ну, раз уж просили, то получайте. Значит, никто не будет спорить, что детей и подростков не обязательно всех, но многих тянет на что-то экстремальное, что-то запрещенное. И подростки очень часто приобретают вредные привычки. Одной из причин тому является. У вас есть вредные привычки? Напишите плюс. Ну, я имею в виду, любите ли вы алкашку или курение, или еще что-то запрещенное. Вот, ну, понятное дело, что там большинство из вас любят сладкое, большинство из вас там, не знаю, в компьютер много играет Много вредных привычек, но вот именно про какие-то полузапрещенные, не знаю, курите, пьете Только курить, ну, блядь, ну это как бы уже вредная привычка Почему-то я вот так вот сижу, а я вообще в какой-то пизде нахожусь Вот, ну, типа, мне, мне что, вот таким вот маленьким быть, что ли? чтобы я был, ну, ровненьким пацаном Сия алкашка, хуйня, все. Ну, как говорится, алкоголь фу, сигареты, фу. Я пью воду, а я курю воду. Банальное желание выпендриться перед своими сверстниками. Ну, смотрите, какой я взрослый, какой я крутой. А вторая причина это то, что подростки зачастую всего возраста, когда у них начинают играть с гормоны, появляются проблемы. Ну, вы сами знаете, не понимают родители, влюбился в девочку, она не отвечает тебе взаимностью, или же наоборот, влюбился в парня, то есть влюбилась хотя тут уже у кого как. И подросток начинает искать то, что помогает ему отвлечься от реальности. И хоть и на время, но забыть свои проблемы. Мини-отбитые начинают курить сигареты парить одна. Бля, прикиньте, это будет сверхшкольник, если вот он, короче, у него начинается подростковый период, и типа, по факту, маразм прав, то, что начинает вот это вот всякое. Ну, у большинства есть там желание что-то попробовать Алкоголь, сигареты Прикиньте, короче, если школьник сразу перейдет на самый максимальный этап И начнет, блять, баловаться китайскими чаями То есть, это знаете, вот этот мем Типа, сначала Сережа попробовал сигареты Потом Сережа перешел на алкоголь После алкоголя он перешел на траву После травы он перешел на гигарин После гигарина Сереже уже не остановить было И он перешел на китайский чай Вот, короче, это самый верхний этап Вот, зависимости Всем советую Раски, употреблялись алкогольные напитки, самые отбитые подсаживаются бутики, на а так как у подростков чаще всего денег нет, бутики, разумеется, соответствующего качества. То есть чаще всего это соль, которая просто-напросто уничтожает. Что такое соль? Я, я, я вот вообще ничего. почему, почему соль, бля? Почему какой-то наркотик называется соль соль? У меня он бабушка с солением варенье делает нормально все. Что такое соль, блять? Твой организм. Ютуб, если что, мы всю подобную гадость категорически осуждаем, и ни в коем случае не пропагандируем. Но на все выше перечисленное все равно нужны деньги. И нет сейчас тут не будет подводки кривами телеграм-канала, который поможет вам заработать. И многие подростки тоже отбитые, но знаете, что-то средненькое между теми двумя примерами, которые я озвучил ранее, становятся так называемыми токсикоманами. Значит, токсикоман. В научном этого слова Ой, короче, я, я всего лишь один раз в жизни видел таксикомана Я, короче, я, я, вот это было в Калининграде Мы с Дашей едем с нашего дома на такси в центр и я впервые увидел, как инвалид на инвалидной коляске сидит такой, дед, я не знаю, мужик Короче, с бородой весь такой неопрятно выглядящий в каком-то лохматье В инвалидной коляске сидит и наливает с какого-то, блядь, тюбика в пакет Берет его, как-то там мнет, потом надувает, а потом начинает нюхать. Я осуждаю, это не был гайд, как этим пользоваться, но, короче, я увидел впервые токсикомана. И выглядело это, конечно, очень мерзотнейше Я не знаю зачем, для чего, нахуя. Это злоупотребление химическими, биологическими, и лекарственными препаратами, которые не входят в перечень наркотических. То есть, грубо говоря, это те недоразвитые, которые нюхают. Бензин, клей, влага и другие вещества. Блядь, химии. А чё? в смысле? В смысле... А что нельзя? Бензин, что ли? Не понял, блядь. То есть, ну лак не вкусный. В смысле, блядь? Лак вкусно пахнет. Бензин вкусно пахнет. Какого хуя? Нельзя лак нюхать. В смысле, блядь? Он вкусно пахнет. Корректор тоже... Да почему они вкусно пахнут? Бензин топ, согласен. Вообще не понял приколь... Ну, прикольчиков. А в смысле, нельзя... Но вы скорее всего за всю свою жизнь видели нескольких дефектоидов, которые стоят на улице посреди ночи с каким-то пакетом на голове. Содержимое этого пакета никому точно Никогда не известно, не но видел. Что точно известно, что голова это принадлежит дегенературу. Ну вот эти ребята, это и есть токсикоманы. Причем токсикома и наркомания это общее понятие. Ведь те вещества, которые употребляют токсикоманы, может быть, и в меньшей степени, но все равно вводят организм в некую эфорию, также вызывают зависимость. Разница только в том, что эти вещества разве что не запрещенные. Ну, потому что как-то клей запретишь. Но сегодня мы поговорим про самый опасный вид токсикомании, а именно злоупотребление бытовым газом. Ну или же просто. Бля, короче, это стоишь сюда. В народе газовый снифинг. Значит, специально для Ютуба то, что я расскажу дальше, это никакой не подсобие, не методичка, поэтому не блокируй, пожалуйста, мой ролик. Если для бы... нарейщиков тоже осуждаю вот эту всю хуйню. Э, мы, мы за ЗОЖ. У дегенерато у нас нечем заняться, поэтому он ворует у свою бати газовый баллон для заправки зажигалок, зажимает его зубами, делает глубокий вдох и отправляется в мир иной. Но тут уже как повезет. Либо в мир галлюцинаций на несколько минут, либо реально уже вонной мир. То есть с концами. Я помню, у нас в школе было. В смысле, газ прям нюхает, что ли? Вот прям газ-газ, газ-газ-газ. Не, не, не, не, впервые слышу Никогда не видел людей с пакетами на голове И вообще впервые слышу, что можно газ нюхать Я не знаю, вот, ну, это сейчас не шутка, если что Но мне нравится запах краски, бензина, лака Я никогда это не нюхал, вот, чтобы какой-то эффект получить Мне просто нравится вот этот запах И то очень на короткое время То есть, идешь, идешь и учуял запах бенза только заебись, пошел дальше и, Не знаю, кто-то покрасил что-то, ты понюхал, заебись Но когда ты долго в помещении находишься, где пахнет подобным Это уже, ну, голова начинает болеть, кружится уже Вообще неприятно Типа чуть-чуть вот так вот чисто... Ну прикольненько. А да, ну а вот какой-то эйфорию или что то такое я никогда не получал и осуждаю такую хуйню. Но сам запах типа вот этих вот э, штук мне нравится, допустим. Я думаю, ну большинство людей со мной согласятся. Это не значит, что это так это просто ну прикольные запахи. Учусь с моим одноклассником, который произошел, блин, прямо на уроке информатики, что самое главное, сидели мы тогда не за компами, где нас в принципе особо не было видно. Это был восьмой класс, когда у нас учительница по информатике была особого склада ума, и вместо того, чтобы учиться чему-то интересному за компом, мы сидели и на протяжении двух месяцев решали задачки по учебнику. Конечно, немного не под. А у меня информатика была, кстати, какая у вас? Информатика сейчас, вот именно в 23-м году У людей, которые проходят Просто в моей школе мы реально писали Прорамы, правда, на какой-то устаревшей хуйне Мы разбирали компьютеры То есть, ну, нам показывали, как собирать Компы э, и как их разбирать Устройства компьютера Всякие штуки вычитали, в КС курили И нормально было Тебе видео сказано, но вы не представляете Насколько сильно меня писил урок информатики в восьмом классе Потом у нас как училка И не начала обучать нас каким-то реальным навыком То есть работа в Word, в Excel. Я лично вообще считаю, что таким вещам, как программирование Нужно учиться в большей степени на практике Бля, кстати, вот насчет Ворда Я не знаю, какого хуя У меня по информатике была пятерка, но я Ну, меня учили работать в Ворде Я там все штуки делал, но у меня все вылетело из головы Когда я ушел со школы то есть я, я буквально ухожу со школы, проходит лето, я возвращаюсь в техникум, и нам тоже информатика, тоже Word, блядь. И я сижу и такой, блядь, а как этим пользоваться? Я, короче, не познал Word. Потому что вот я же как-то научился монтировать свои ролики, но при этом я не читал тонны учебников по монтажу, а просто Плюс. скучал себе программу. Кстати, да, вот любой совет любому блогеру, никогда не, не пытайтесь научиться монтажу заранее, типа, бля, вот сейчас я посмотрю гайды, поучусь монтировать, а потом стану ютубером. Мне лучше сначала начинать заниматься ютубом, а потом по ходу дела улучшай свои навыки параллельно учать, иначе все забудется нахуй. Я когда еще до фиспекта, до ютуб канала, у меня же другие всякие ютуб канальчики были, пытался что-то делать, что-то монтировать, пытался научиться монтаж программам и без практики у меня нихуя не получалось. Смотрел я гайды на ютубе. Пытаюсь повторить за теми блогерами, чьи монтаж мне симпатизировал. Мне всегда было интересно, почему бы во всех школах не преподавать информатику именно на практике с реальными задачами. Ну так вот, сидим мы за партами, решаем задачки по учебнику, и был у нас в классе такой гидроцефал, звали его Андрюха, который один из первых вообще начал курить, и в принципе баловался много чем, что на ютубе говорить нельзя. И вот он принес в школу газовый баллон. Нет, к счастью, не вот эти вот здоровые баллоны, которые комфортом подключаются, а небольшой баллончик для заправки зажигала. И прямо во время урока, сидя а зачем на сам, делает несколько глубоких вдохов, и после этого просто-напросто ложится на парту и отрубается. А на шухере во время этого сидел его друг Саня. И только спустя несколько минут он снова приходит в себя и рассказывает Саня, какой же он испытал кайф. А теперь я вам расскажу, как эта гадость работает. Ну, точнее, сам газ стоит у нас не гадость, это вполне полезное вещество, но только не в генератора. В общем, когда ты вдыхаешь повышенную дозировку газа, не дай, конечно, ты будешь ты, но я говорю условно. Газ заполняет твои легкие, и благодаря своим химическим свойствам вытесняет из твоих легких атмосферный кислород. И таким образом ты на несколько минут подаешь в эйфорию и начинаешь видеть различного рода галлюцинации. Такое состояние как раз основнополагающим фактором. А на мозг-то оно как действует? По-моему, это. Че? Че, блять? Как это? Отключаются в легких какие-то штуки, кислорода нету, поэтому у тебя эйфория. По-моему, у тебя просто должен быть балдеж, но никакая не эйфория. Как он показывает, сейчас какие-то, блядь, полугрибочные, полу эффектики. Мне кажется, такого ничего нету. Чтобы в будущем вызвать зависимость Для тех, кто смотрел мой ролик про собачий кайф А я надеюсь, что вы уже подписались и посмотрели В смысле, такой был? Я знаю, что такое собачий кайф Я, я, я в курсе Видишь, что эффект от собачьего кайфа примерно такой же. То есть твой мозг испытывает временное кислородное голодание, и ты начинаешь видеть галлюцинации. И если в случае собачьего кайфа риск исхода на небеса не настолько высокий, а гораздо более высокий риск остаться инвалидом, ну то, есть стать попросту умственно отставым из-за того, что твой мозг перестает нормально функционировать, то газовый снифинг приводит к гораздо более ужасным последствиям. Начать, наверное, стоит с того, что рассчитать галлюциногенную и смертельную дозу газа практически невозможно. То есть, дыхая газ, ты можешь в любую минуту. Потому что в зависимости от состояния, в котором находится твой организм, вдыхание газа может вызвать как временная галлюцинация, так и натуральное удушье. Соответственно, на небеса. И как я уже и сказал, про контр... Я знаю, что маразма есть свой монтажер, монтажер респект. Тролировать дозировки абсолютно никак не получится. И что самое страшное, это то, что средний срок жизни газового токсикомана составляет не более двух лет. То есть мама отправляются в Вальхалу даже быстрее, чем различные. Вальхалу! О, я недавно Вальхейм играл! Короче, столи из Дашей! Вот, Его там первое, что мне сказали: ты должен убить всех боссов, принести всякие вот эти вот артефакты, и тогда ты отправишься в Вальхалу. Поэтому, вот это то, что он сейчас сказал, ты отправишься в Вальхалу, звучит вообще-то круто. Потому что мне в Вальхеме сказали, что это что-то типа рая. Я с удовольствием бы туда попал. маны, употребляющие те или иные вещества. Теперь же штука касается примеров из моей жизни. Про того самого Андрюху я вам уже рассказал, но к сожалению его удалось спасти. Учителя вовремя заметили его странное увлечение и путем походов к психологу, вроде бы даже неделю он пролежал в наркодиспансере. Я точно не знаю, что с ним там происходило. но привычку это он бросил. Также я точно помню, что у нас во дворе было несколько ребят постарше, которые занимались примерно похожей херней. Уж как у них судьба сложилась, я к сожалению не знаю. Ну уверен? Что... А вы когда-нибудь видели толстых наркоманов? Вот сейчас без шуток. Я почему все, все абсолютно наркоманы худые пиздец. С чем это связано? Может быть из-за того, что у них денег нету? Или или там как-то истощает да, да, организм я, да, очень я, да, сильно? Ну, что не самым лучшим образом. И вот почему мне стало интересно, что вы бросите, пожалуйста, пожалуйста. Эту тему. А да. все потому, что газовый снифинг был распространен еще в моем детстве. То есть двухтысячных х по началу десятых годов. Когда интернет еще был не так сильно развит, денег у населения было меньше, а газовые баллоны эти, насколько я а сейчас понял, и молодежи было попросту нечем заняться. Я на самом деле был вообще не в курсе, раз, тема раз, раз, раз. сейчас. Я надеюсь, что я вам популярно. Я вообще первый случай. Почему этой любой другой подобной гадостью ни в коем случае нельзя увлекаться? А теперь, мой дорогой школьничек, слушай, гайд от маразма. Значит, что делать, если тебя там, не знаю, ругает мамка, ругают учителя, бросила девочка. Там кучка какая-нибудь из твоего класса. Шутя там неразделенная любовь. Алла какая. В общем, сейчас у нас начало писмейс. Устаивает, погодка становится теплее, поэтому надеваешь толстовочку, надеваешь спортивочки, mm -hmm. какие-нибудь mm -hmm. кроссовки, выходишь во двор, ищешь ближайший рожь, рожь, всего, рожь, ты, рожь, рожь. Ты Друзья твои такие же, поэтому слушай внимательно. Значит, сначала запрыгиваешь на турник, подтягиваешься путем прыжка ногами и пытаешься максимально медленно опуститься. Так ты делаешь в течение первой недели. Дальше пытаешься подтягиваться с рывками. хватает, по раз. Потом, когда ты научишься хотя бы один раз подтягиваться чистыми, поставь себе подтягиваться чистыми в день по 50 раз. То не обязательно по 50 раз за один а, допустим, запрыгнул на турник, подтянулся чистыми там 2-3 раза, спрыгнул, угу. отдохнул, походил, запрыгнул обратно, подтянулся еще два раза. Вот именно так я в армии научился подтягиваться с одного. Хорош, раза до 10. Таким образом, ты сразу убил И энергию свою выплеснешь, и форму себе физическую нормальную приведешь, и может начнешь наконец-то нравиться девочкам. Пользуйся и не благодари. Что же, а на этом у меня все. Ставь. Бля, короче, я не знаю, я уже, ну, ни капельки не могу сказать плохого про маразма. Для меня это уже святой практически человек. Вы смотрите, он делает ролик, где, во-первых, образовывает население то есть, такому быдлу, как я, рассказал, что такое газовый снейфинг, я об этом, допустим, не знал. И в конце для школьников еще долгает, возможно, какую-то микромотивацию, как стоит поступать. Возможно, на кого-то это сработает. Э, маразму однозначно респект. Э, зайка, люблю его вообще всем сердцем. Вот.